Ребят, привет с вами. Снова Hillcrime Racing 2. Снова Optimus. И будем сейчас с вами гонять, ездить в сельской местности. Так, формула. Формулу можно такой вид купить, друзья, как всегда. Как всегда, формула, друзья. Но сегодня мы погоняем с соперниками. Давайте, не, наверное, сначала подкрываем все чемоданчики вот такие. Посмотрим, что там. Красный открыли, красный это у нас за медальки, кто не знает за какие медальки, смотрим видео, узнаем, синий за время, к сожалению магнита опять нету, и давайте попробуем бронзовый открыть, бронзовый с помощью рекламы мы откроем, не откроем, поедем наверное покатаемся. Не открыли мы бронзовый, знаете почему, потому что видео не дали, не знаю, у кого-то еще такая проблема появилась, ну, рекламного видео просто не дали, и все. Ладно, не открыли, будем зарабатывать денежки просто так, заездами, а пока погнал оптимус, набирай обороты, давай, давай, давай, давай, давай, оптимус, оптимус, оптимус. Кто за нас болеет ставим пальчики вверх пишем комментарии я болею за тебя также <смех> приветствуются комментарии я болею против тебя а, нам <смех> важно ваше мнение а пока медальку первую забрали вот именно вот эти медальки нам позволяет потом открывать красный чему дан Всякими улучшалками, детальками, ну естественно деньгами и алмазами А пока второй заезд, идеальный старт Ой, мы ракету сняли Ракету, какую ракету? Ну посмотрите предыдущие выпуски и узнаете какую ракету мы сняли А пока будем ехать дальше а, Дальше на задней скорости Погнали нас немножко... Ой, уху, слава богу, шею не сломали Лучше бампером в таких ситуациях, ребята Ударяться, чем вот так. Ай-ой, крышу потеряли, жабку потеряли. Но нам главное доехать до финиша первыми. Сейчас нас ветром там обдувает очень сильно. А, ух ты, какое пламя, пламя у нас из трубы полетело. Угу, горит машина, горит. Мы загорелись, но... Как загорелись? Это у нас сработал ускоритель. Классная такая штука, как ускоритель. Помогает нам во всяких нюансах особенно хорошо помогает нам скрытель при малом количестве топлива но это на других немножко гонках в принципе предыдущих видео есть кто не знает смотрите. я вот отвлекся и разбился но ничего а, ничего, ничего, все равно у нас очки пошли э, плюсом, и мы немножко приблизились к легенде номер 4, а пока давайте улучшим, давайте танк улучшим бесплатно, халява Так, дадут ли нам видео? Вот, на улучшалку танковое видео дали рекламное, а вот чтоб чемодан открыть почему-то не дали Попробуем чуть позже еще открыть, кто посмотрит, тот досмотрит, тот дождется, а пока на форуме, давайте погоняем, давно мы на ней не ездили, она у нас же застоялась пылью, припала, но мощность не растеряла, видите, как со старта всех она сделала, вырвалась вперед, осталось только удержать эту позицию и все будет хорошо у нас с вами, амбары, амбары, по амбарам ездить, если честно, я не люблю. Потому что крыша маленькая, а вот на других машинах мы как-то подлетаем и ломаем шею постоянно. Ну, первая позиция. Медалька у нас еще одна есть. Скоро откроем еще один красный чемодан. Чемодан, чемодан ждет нас. Давай, идеальный старт. Ух ты! Сразу со старта первая позиция. Класс, ребята, класс. На формула у нас как-то хорошо срабатывает. Посмотрим, как будет дальше. Дальше, дальше будем надеяться на такую же самую позицию, такой же результат, а получится, не получится, ну, смотрим, смотрим, едем, пробуем Так, сколько уже медалек, а ну, напомните, я не помню, сколько у нас медалек, ребят, это, а вот, вот, вот, это уже четвертая медаль О, зимняя гонка, зимняя гонка, давайте поставим цепи Нужно поставить цепи, потому что машина будет скользить у нас по снегу. Нам этого не надо. И чтобы было максимальное сцепление. Вот, цепи поставили. Ну, в принципе, как и в жизни ставят цепи, так и в игре мы тоже их поставили. Да, вот, мы даже улучшить их смогли. За денежку, конечно, не, не бесплатно. Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Денег у, них, у нас, в принципе, предостаточно. Давайте пока поездим. И узнаем, что у нас будет дальше а, Не узнаем Не узнаем, потому что решили потратиться Потратиться решили Немножечко Как бы так, немножечко Потратились 50 тысяч уже ушло, уже 70 тысяч Ушло, как быстро разлетаются деньги Зарабатываются долго, а разлетаются очень быстро Я, кстати, напоминаю, что мы деньги не влаживаем Это все, что нами заработанное мы используем для улучшалок? Вот, давайте-ка что-то мы по снегу пробуксовым Ну, это понятно, колеса вращаются быстро, а дорога скользкая, поверхность. Такой, я не протянулся такие турдижи по супер дизеля. Надо было на супер дизеле ехать и нам сто процентов. Сейчас ребята нас объезжают. Ну, в принципе, как сказать, пообъезжают. Мы-то им формулу на формуле тоже сейчас дадим. Главное, сейчас, наверное, нужно приторм... Ай, полет! ай, полет полет притормаживай, ай, ай, ай, ай, не успели затормозить. Машина понесло и мы разбились. Мы разбились. Водитель разбился, как... Какая жалость. Ну, потеряли мы немного, в принципе, очков. Сейчас попробуем их наверстать. Каким-то образом... Каким-то образом... Ну как, каким... Выигрывая в других гонках, мы их и наверстаем. Вот, вот со старта нас обошли, но у нас есть все возможности, все шансы вырвать все-таки победу. И таки первыми не получится, не получится, Ой, куда ты едешь, Шальф? как тебя? Ай, не хочу читать вот эти непонятные буквы, короче, иероглифы, цифры вот у нас написано понятно оптимус и оптимус первые три первых очка в нашей, копилке. в нашей копилке идеальный старт кстати на формуле идеальный старт получается ну намного хуже чем на супердивилису знаешь честно не знаю как у вас а у нас ну ну хуже получается у него обороты высокие на танке вообще просто просто там обороты так набираются и держатся. а на формуле ну как то ну так о, первый разбился и как первый один разбился и мы первые обратно приехали обратно медалька осталось еще немного и мы сможем открыть свой красный чей Посмотрите, что там нам опять дали и надеюсь что там все-таки будет уже магнит даже нам он попадется я уже не знаю наверное на юбилейный десятитысячный выпуск у нас попадется наш магнит на супер дизель ребята вы как думаете как скоро он нам попадется я уже даже не знаю, в каждом выпуске я вспоминаю про него, Ну просто наболевшая тема, я с вами делюсь. Вот, ребят, а у кого, кстати, есть на Супер Дизеле магнит, поставь, напишите, у меня есть. Мне интересно знать, есть ли у кого-то вообще он на Супер Дизеле или нету. А тем временем мы закончили этот заезд, получили еще три медальки, думаю, на сегодня достаточно. Ребят, пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.